Идем голосовать. Вот это наше участок, где будем голосовать сегодня. Идем голосовать. На свой участок. Исторический момент. Исторический момент. Ну, вот средства гигиены. все как надо. А? Средства кипиены, давай. Сейчас мы все у них все предусмотрено, все там. <соединяющие> масочку я взял. Вот. <соединяющие> Рукалечки. Вот. Вот я делал маску, пришел голосовать, есть со своей женой Вот мы вместе пришли голосовать. Привет, Всем привет <соединяющие> с участка нашего, с выборов. Конституцию надо, друзья, поддерживать я вам говорю. Серьезно, это все зависит только от нас, друзья. Так-то принимайте решение не отходя и не откладывая на долгий ящиков. Всем привет. С вами был Алексей Доктор Лехов. Да, ручки ручки. Ручки. О, я самый мешающий момент. Значит, ручку взял. Возможно. Пасту не надо. Пасту, пасту я отдаю. Нет, вот. просто покажите. санкт он к вам пришел на выборы. Сам Алексей Доктор Лежа. Прошу любить и жаловать. Вот. А. Понял, да? Так, запечатляли меня на мою роскость, Ира. Дальше. А кто? Покрутите. Все, я покрутил. Ну-ка. Видно, Ира? Видно. Вот. Друзья мои, я сделал очень исторический момент. Так что запомните, я вас всех приглашаю на выборы. А на, на. На. Итак, я свой на. Раз, вот, да. так, исторический момент. Я за все принятия законов, граждане мои, вот так вот. Будьте здоровы и счастливы всем. Всем хорошего настроения, здоровья самое главное. Вот, с истории тоже ключи.